Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Виктор. Сегодня я хочу поделиться с вами своим положительным опытом по использованию старого смартфона под управлением операционной системы Android в качестве USB Wi-Fi адаптера для персонального компьютера. Итак, первым делом необходимо скачать и установить драйвера для вашего смартфона. В моем случае смартфон под названием Fly IQ 452 Вт. И операционная система на компьютере Windows 10, на смартфоне Android 4.2. После установки драйверов перезагружаем компьютер. И после перезагрузки подключаем смартфон с помощью USB-кабеля к своему компьютеру. Открываем настройки в смартфоне и в разделе «Передача данных», вкладка «Еще», ставим галочку на активном соединении USB-модем. На второй версии Android, как вы видите, тоже есть такая функция. Возможно, у вас также есть смартфон, который имеет не четвертую, а, скажем, вторую версию системы android там тоже есть такая функция поэтому обязательно попробуйте использовать свой смартфон в качестве usb адаптера после того как вы поставите отметку напротив usb модем соединения остальные пункты оставляйте неактивными после этого, у вас должно появиться новое соединение, все настройки здесь я оставил по умолчанию, несмотря на то, что на некоторых сайтах рекомендуют, сейчас я покажу в разделе свойства и во вкладке доступ, вот здесь вот ставить галочку и выбирать вид подключения к домашней сети, я этого всего не делал, тем не менее. Как вы можете видеть, передача интернет-данных происходит. В данный момент играет фонотека YouTube, то есть интернет. Компьютер получает через кабель USB от смартфона. Смартфон, в свою очередь, через Wi-Fi получает сигнал от Wi-Fi роутера. Обязательно попробуйте таким образом использовать и тем самым придать вторую жизнь своему старому смартфону, возможно, он вам еще пригодится. Всем спасибо за внимание, всего вам доброго, ставьте лайки, дизлайки, делитесь своим положительным, отрицательным опытом. Пока-пока!